Здравствуйте. Мы сын Да. <смех> Хорошего дня. <смех> Продолжение следует... Да, ну... ну хорошо, да, хорошо, Божко. Да. Божко, знает, когда позвонит. Смотрим. Что? Мне надо прическу поправить. О! Не, чувак, я пошел, посмотрю, пошел, куда? Куда? Старик! <laughs> На правах рекламы. Батарейка УФО. Ее плохо видно, но это очень хорошая батарейка, ей пользуются все. Вот. Ой. Я <смех> У меня голова чешется, а я не могу с чешущейся головой записывать песню, сам понимаешь, это прекрасно, ты бы стал записывать песню с чешущейся головой, конечно же нет, потому что это очень отвлекает. Чи ты мое лицо трогаешь? Ладно, все. Мандарины. Оно, что им поднимать выше камеру. Давай теперь чуть выше ее поднимем. Ха -ха. Еще разок. Да!